Всем привет, с вами снова... Всем привет, с вами... Всем привет, с вами висит потолок Бай и злая... <свят> Всем привет, с вами снова висит потолок Бай. Прекрасная майская погода, отличный новый объект с двухуровневым потолком, с прямыми углами и злая собака. Хозяева отдали нам ключи от дома очень доверчиво к нам отнеслись, мы сами сюда приехали, открыли дом, и нас встретила замечательная маленькая собачка, которая сидит в доме в клетке и злостно гавкает, и мы не можем друг с другом разговаривать. Вот сейчас вышли на улицу, чтобы снять приветствие. И если вдруг вы не смогли вынести какие-то посторонние предметы из помещения, где мы будем работать, мы сделаем это сами, как сейчас будем выносить собаку. по вакууму можем продолжать спокойно работать сегодня мы вам расскажем и покажем опять таки же двухуровневый натяжной потолок с прямыми внутренними углами как они делаются покажем частично вот и покажем некоторые нюансы о которых там пару вопросов нам задавали чтобы поближе там, про линзы там, кто в курсе что такое линзы на внутренних углах вот, мы покажем поближе их уже сегодня наконец-то эти линзы как они выглядят Точнее, не сегодня, а покажем завтра. Но вы все это увидите прямо через пару минут. Так, подробно о запилах, о том, как мы их делаем. Без концевой белой, без ничего. Просто болгарка или руки. Берем профиль, берем угольник, рулетку. У, у меня уже здесь нет, но я уже отметил. По рулетке ставим черточку. Расстояние, которое нам нужно оставить на загиб. Берем угольник, угольник в вот эту линию. Вот. И эту линию нам нужно перенести на обратную сторону. вот такой вот запиленный профиль. То есть он ровный. По плитке полной, если смотреть, плитка лежит. Ну, почти почти идеально так скажем то есть ровно никакого увода профиля нету он никуда не изгибается, все ровненько получилось 90 градусов и в одной плоскости. и в нескольких еще других видах профилей. Uh, у нас в торцах есть специальные пазы. То есть в данном профиле по два паза. В них uh, должны вставляться специальные шпильки. Вставляем в один профиль, вставляем во второй, сводим стык, и он у нас получается идеальный. Абсолютно. Mm. Он просто ровный и классный. То есть немножко его нужно будет доработать, конечно, об этом после, но так он, в принципе, уже неплохой. И это то самое полуднышко, самое сложное на этом потолке. Оно у нас будет перегибаться вот здесь вот 90 градусов в 4 углах. И сейчас мы покажем, как это делается. Вот, собственно так заправляется угол в 90 градусов ну вот для тех кто так ничего и не понял мы покажем эту процедуру еще раз замечательная линза, то есть вот мы видим здесь угол в 90 градусов, вот у нас профиль пришел, повернулся, пошел дальше. Здесь вверху точно также у нас это 90 градусов, ставится заглушечка, которая тоже не ставится ровно-ровно 90 градусов, она тоже немножко скругленная. И наша линза, о которой шла речь, вот она, то есть идет такое небольшое скругление вот здесь посерединке, то есть она практически незаметна. Когда мы смотрим снизу, то есть мы видим 90 градусов здесь поворот, 90 градусов здесь, а вот эта линза в принципе она теряется и визуально практически не видна. Но она присутствует, если стать над ней, точнее под ней снизу и посмотреть ровно вверх, то мы ее, конечно же, увидим. Но вот есть такой нюанс у двухуровневых натяжных потолков с прямым углом внутренним. Если вам понравилась наша работа, не поленитесь, поставьте там у нас снизу лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. Если вам что-то не понравилось, то наоборот, там есть палец такой специальный вниз, но вот, жмите его, а еще желательно пояснить, что вам конкретно не понравилось, что некоторые пальцы вниз ставят, и ничего не поясняют, нам непонятно, что не так. Все стараемся делаем классно, херня какая то это получается. Вот, обязательно напишите в описании, там пояснение вашего недовольства, либо наоборот, довольство. Вот. А с вами был VisiPatalubai. 打開